Сегодня у нас очередной ролик вот, Сегодня уже на речку выбрались Вчера хотели на озеро, но слишком по, это, Много снега выпало, реку подморозило И в принципе можно было съездить на речку и Вот мы решили съездить Вот Поставили уже жерлицы И ждем рыбу, ребят Так, ну что, загарчик Ну не вымотала нифига Не вымотало да, Мелкая Сидит мелочь. Баба. Так, ну что, следующая поклевка, ребят. Ой, вымотала. Пусты куда Не пойму. Мелкой что-то вообще. Мелкой. Ушла уже даже. Что-то легко вообще идет. А, мелкий щепачок. Погода поменялась. Может быть трофейчик плюснет сегодня. Не факт пройду Сейчас но... пойдем Серегин. Смотреть, ребята, что у нее в Сереги там. Все рядышком. Теперь сторона эта работает, а Тань наоборот мигрировала шещука. Но то это тогда больше было поклевок, чем на этой. написывать Пусто? наверное почувствовал вот это плохо катушка кстати крутилась че, целый ну, О, Он гуляет, гуляет. Нормально. Так, а че? снять его ну, можешь снять можешь так поставить в принципе, мы уже знаем, какая. Но это все от погоды тоже зависит. Где она может быть? Сегодня тут плевет, завтра там. Да, твоя работала. Как раз самая последняя. Между делом пробую балансиры, но пока тишина. Пока тишина, ребят. не клюет ничего. Резкую перемену погоды возможно. Погодка такая, ветер хоть это перестал, да? Чтобы рыба клевала, вообще шикарно было Опять закрутила Можешь камышах просто сидеть Давай, давай. Что-то вообще мелочь Мелкая вообще Так, ребята, пошел уже 4 лунки на балансир. Вообще ни одного потычка ни одной ничего поклевки. Вчера только тут вода текла по льду, ребята. Сегодня смотрите, сколько снега, воды нету. Ну так под водой немножко есть снег ой, под снегом. Но вообще ни одной поклевки. Щука, кстати, тоже очень плохо сегодня клюет. Видать резко сменилась погода, может быть из-за этого. Такой балансир, балансир повесил Фирмы Лаки Джон Вот Цвет 15H вроде Но Вроде топовый балансирчик такой Но что-то нифига Ну и щуку-то мелкую -то поймали Она вся эта, стоит в пиявках Походу стоит рыба сейчас Пока погода не нормализуется. Глубина хорошая тут. Пока, видать, погода не нормализуется, похлевок нам не видать, ребята. Но мы съездим еще обязательно сюда. Сейчас мы еще там половим. Серегу оставил там на жерлице. Не знаю, что поймает, там, что нет. Посмотрим. Сам решил пробежаться с балансиром. Ну, потому что тихо вообще. Обычно в 9.30 уже. Ноги в кровь, бегаешь. А сегодня вот так. Ну да, вчера, вчера плюс. Была погода. Сегодня вот резко на минус. Снег. Ну, давление сегодня низкое вроде как. И щука встала походу. Уже как только я не пробовал этим балансиром. Вот третий балансир меняю ставил крупный тип тоже лаки такой же покрупнее помельче вот сам уже средний поставлю еще там мельче есть сейчас еще какой-нибудь поставлю нет да, пойду туда к сереге посмотрю может там щука начала брать да чайку попить в общем такие дела ребята по рыбе пока не очень Скоро, ребята, 23 числа мы едем, если не сорвется ничего, то на рыбалку мы едем 23 числа. В Новгород, ребята, великий Новгород, Пан Леониду, там с вами порыбачим. Вот, может быть, в планах после Нового года, если получится, то на рыбинку еще махнем. Буду загадывать. Ну, тихо вообще. Мормышку не брал с собой. Да и что-то от мормышек уже не неинтересно нету ловить. Что-то хочется вот на балансир потягать А он ни хрена не клюет на балансир И По дну постучал стоит не бегает Вы видите Серега там за мысом тут ямка такая хорошая но что-то нифига А, ну да, все правильно. Уже все. Так. Поставим уже совсем маленький вот такой балансирчик на окушка. Хрен знает. Понял. Удар что-ли был или что-ли мне показалось на спуске? так ребята загарчик не знаю ни кота не мотает такушку тут замерз тут ветер начинает такой со снегом идти походу она его бросила потому что она уже стоит жалится давно никакого движения что-то есть. А сошел мелкий. но ну, мелкий совсем был. Как так вот можно? Жестко было долбануть. Работает. Ну вообще как будто он не тронут. А -а -а. Потом в конце самый последний по этим берегу. Тоже как будто не тронутый. А -а -а. Потом на той стороне последняя. Там будет всю маленькую. А, -а, -а. Пакет положил. а я сюда иду, положил прямо вот, вот за кусток, только mm -hmm. боевые прям мне Ну я думаю, до сюда иду сейчас. Удочку положу, пойду посмотрю. Не крутил вот так Бык и по губам. Ну, мелко что -то. А там, ну я сколько лунок 6 или 7 пробурил. Ни одной потычки. И место такое симпатичное-то. Ах, в городе у меня было мелкое вообще там. Да. Ага. Да сейчас, пошли до туда, пройдем, потом... да сейчас, я его же и поставлю. А, его? его же и поставлю. Он живой? Да. Напутал, блядь. Вот этих всех крупных, которые я поймал, они все после обеда были, Мы до трех часов тут были. Тогда обеда ну да. Тогда и... вообще бегали. Так, пять минут. Не знаю, сработка мелкого, походу, еще порядок. Он крутит, крутит Серега. Да, это та, та же, походу. А он еще одна горит. Или нет? Не, показался. Заглатывает, наверное. смотрим, если что сейчас ржутся по меня. Милка, да, блядь. что ж такое-то? Одним крючком. Что отпустим ее? Отпустим. Пусть. Надо было, конечно, другую лунку ее отпустить, чтобы она тут потом накрывала. такую прям кишки вытаскиваешь и на мясорубке мясорубку отрезал хвост там кости там мелкие они через мелкую мясорубку нормально это она и повезло она до кишков не заглотила через год будет уже полторашечка должна быть если ее никто не поймает вот это годовик был, Он за год так вырос малька. Друг годовик, он полтора где-то килограмма. Так, увидел, есть там. Один остался. Я тебе там отдал последний. Лёвка. Ну не мотает. подождем немножко? Не только при наших глазах сработало, да? да сработало, а. шли, не, не а. Тут я голову прыгнул, а. О -о -о -о, побольше чуть-чуть. Уже съедобно. Смотри, на самый кончик. Нет, мы тебя не отпустим, что ты думаешь? Ты самая крупная за сегодняшний день. Катушки, занят. Ладно, смотрим. Вообще там Это, которого не к которому отпустили? Так, ребята, последняя поклевка бросила вот так ребята наверное заканчиваем мы рыбалку уже собираем жерлицу, ребят уже сумку собираю по рыбалке что ну, загары были но мелкая щука крупной не было много никак не конечно не показывал там еще батарейки у меня в один раз села ну, пока так. Так, ребята, на ну чем мы заканчиваем рыбалку? Зарубляем живцом реку. Так, ну че, ребята, заканчиваем рыбалку? В общем, Нет, щучка так себе поклевала немножечко. Что-то снял, что-то не снял, пока я там ходил. Сергей, так рыбачил. Сергей, еще у нас первый раз рыбачит, да, на Жерлицу? Да. Да. На ну как тебе хоть понравилось чуть-чуть? Ну, конечно, клево не было такого. Когда, клев, когда, азарт. Да, да. Азарт, когда, клев. Не повезло немножко, но все равно на его на первый раз желицу тоже там что-то клювало, да? Что-то вот ты да, даже вытащил. Она даже да. Так что сняли небольшой такой ролик. Ну, рыбалка, как рыбалка, что? что есть, то есть, то и показали, ребят. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и ждите следующего видео.